Mm. <music> У Казанского федерального университета появился свой эндаумент-фонд. Это малознакомое для многих слова скрывает за собой целевой капитал университета, который передается в доверительное управление управляющей компании. Его особенность в том, что целевой капитал не может быть использован, кроме как вложение в банки, акции или инвестиции. А значит, университет полноправно сможет иметь доход для своих целей. Здесь важно отметить, что на сегодняшний день ведущие университеты мира уже имеют аналогичные фонды. Теперь Казанский федеральный с уверенностью готов войти в их ряды. Есть обычный фонд, когда делают пожертвы и они расходуются, а Endowment фонд, сами, сами деньги они не теряются, то есть вот то, что это было вложено, после этого, вот 3 миллиона есть, это означает, что все, он может быть запущен, после этого формируются органы управления из тех людей, кто вот сделал этот, эти пожертвования, и после этого они должны в установленные сроки я не ошибаюсь, в течение трех месяцев провести конкурс и выбрать из числа профессиональных лицензированных участников рынка специальную управляющую компанию, и все передать туда, в управление, и она уже будет размещать то ли на депозитах, то ли в акции. И там тоже есть четкий перечень активов э, по степени надежности, куда это может быть вложено, чтобы они не сгорели, ну или там недобросовестные какие-то с ними не были сделаны операции. Важно отметить, что проект взял свое начало благодаря выпускникам КФУ, ведь для регистрации эндаумент фонда по российскому законодательству в фонде должно находиться не менее 3 миллионов рублей. Это условие выпускники Казанского федерального выполнили сполна, внеся в эндаумент фонд КФУ свои собственные средства. Но почему раньше в России этим не занимались, попробуем разобраться. Потому что очень нестабильная финансовая ситуация, и какие-то долгосрочные инвестиции делать очень сложно. И в основном, то есть у нас есть благотворительные программы, они связаны на выплату стипендий, поддержку в международной мобильности. Надо сказать, что в этом плане университет работает неплохо. Как нам удалось выяснить, эндаумент это целевой капитал, предназначенный для использования в некоммерческих целях, преимущественно для финансирования организаций, работающих в сфере образования, медицины, культуры или науки. Мы выпускники, которые гордимся тем, что мы университет закончили. Мы бы хотели и чувствуем в себе силы и возможности этот фонд создать. А, так как это по аналогии со всеми студентами и мира, и Российской Федерации, а, везде инициатива по созданию данного фонда принадлежала выпускникам. Это такой must-have для всех университетов, которые а, существуют по миру, а тем более в Российской Федерации. Чтобы разобраться во всей прелести проекта, заглянем немного в историю. Самым известным эндаумент-фондом является Нобелевский, созданный в конце XIX века. В соответствии с завещанием Альфреда Нобеля, средства, вырученные от продажи его собственности, следовало вложить в надежные ценные бумаги, а премии ученым выдавать с процентов от прибыли. Преимущество благотворительности посредством эндаумент-фонда для получателя средств состоит в том, что обеспечивается стабильный и постоянно растущий источник финансирования приоритетных научных исследований. Так что Иметь свой эндаумент-фонд действительно многого стоит. Например, преимуществом для университета эндаумент-фонда является прозрачный характер его деятельности. Схема организации фонда предельно проста. Благотворители передают пожертвование фонд целевого капитала, которым заведует управляющая компания, определенная конкурсным путем. Целевой капитал никуда не расходуется, используется только доход от вложения капитала, таких как акции и инвестиции. Переданные средства не тратятся сразу, а генерируют доход и финансируют проект на протяжении долга, периода времени, как это и произошло в свое время с тем же фондом, известным миру как Нобелевский. Скорее всего, работа эндаумент фондов КФУ стартанет в апреле 2018 года, сообщают организаторы. Адель Шамилова, Ильдар Каримов, Универньюз.